Скажу вам о том, что когда я шла на это собеседование, это просто был какой-то ад. Значит, на меня свалились просто все 133 несчастья. Кстати, я считаю, что это какой-то прям моральный абьюз, когда тебя вот так вот групповое собеседование тебе проводит. Как я уже об этом говорила, что давайте я буду приходить со своим мужем, там, а он там такой качок, допустим, да, и он вам просто покажет, где райки зимуют. Вот, давайте. А давайте! А давайте начаться ко мне боком. Ну, во-первых, если вы работодатели, смотрите это видео, хочу вам сказать, да, вы сколько угодно проверяйте работников на стрессоустойчивость, так или не так. Но просто имейте в виду, просто имейте в виду, что как бы вы не боги, и как бы не надо вот это весь пафос, там, что там поиздеваться над кем-то, да, вот вы хотите то, что вы сажаете и проводите коллективное собеседование, вы просто посмотрите в глаза правде, вы предлагаете большинство, блин, 20-30 сраных тысяч рублей, на которые даже в России сейчас не проживешь достойно, да, ты не можешь путешествовать раз на эти 20-30 тысяч рублей, да, ты не можешь ЖКХ свою оплатить, ты не можешь, блин, зубы себе вставить, протезы, да, которые там 200 тысяч стоят там, да, ты не можешь там, я не знаю, в Америку полететь. Ты не можешь визу себе купить. Но вы вот так вот делаете, вы приводите и сажаете человека, и издеваетесь над ним, на этих собеседованиях. Какое вы право имеете, черви, твари. Ребят, вот поддержите мой канал лайком, если вас зацепила моя агрессия. Поддержите, напишите, какие у вас были казусы на собеседовании. И еще, ребят, давайте вместе всех работодателей будем топить. Просто топить. Сейчас дальше я вам скажу, как. Поехали! Короче, как это было, да? Привет, ребятки, привет, котятки! Сегодня шокирующий видос про собеседование мое, которое длилось ровно одну минуту, ребят. Оно длилось ровно минуту про ужасное утро и просто жучайший, дурацкий, дебильный день, который, ну, только остается вспоминать со смехом. Но я уже не плачу, я уже не плачу, нет, не плачу, я ловлю удачу. И работа, и работа ничего не значит, ничего не значит для меня. Вот, ребят, слушайте, в общем, что вам сегодня я расскажу. Напишите, кстати, вообще, сколько у вас длилось собеседование, самое неудачное в жизни и самое успешное. Вот давайте определим временные а, рамки для трудоустройства, для собеседования. Вообще, сколько классно, сколько норма, сколько, сколько сразу можно понять, что вам не перезвонят по этой вакансии, не сидеть, не ждать у окна. да, То есть а, ну, сразу будет понятно, что вас не взяли. Ну, тут сразу явно будет понятно, что меня не взяли. Но, ребят, я вообще не жалею ни скольчки потому что мне не понравился изначально коллектив. Как это было? И что это было за место? В общем, это был один из популярнейших отелей города Казань, который, кстати, отель он с таким громким именем, и его основная, можно было сказать, что характеристика положительная была в том, что этот отель... Он, получается, много лет уже был открыт. То есть он уже работал не первый год. Это не отель «Однодневка», это не хостел. То есть это прям такой отель с громким именем, с хорошей репутацией. Вот, ребят. Ну, в общем, почему я пошла? Почему я пошла на такую работу? Ну, конечно, вы скажете, да, там самое главное знать английский, да. Вот, конечно, моя самоуверенность, она меня подкачала. Я думала, что я знаю английский, на самом деле, я его не знаю. Ну, ладно, сейчас это будет очень смешно. Ну, в общем, вы готовы? Вы готовы услышать грандиозный провал на собеседовании? И также что-то для себя почерпнуть, для того, чтобы также тоже не ошибаться, даже как я, да? Если вы готовы. Но сначала, ребят, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, про лайкайте видео на моем канале и поставьте к этому видео тоже, пожалуйста, лайк. Почему? Потому что в предыдущем ролике я уже тоже говорила об этом, что э, мое видео, которое было просто стажировку барменом, э, в общем, оно получило негативные отклики и кто-то из э, работников, ну, кто-то из администрации ресторанов по городу Казань написал жалобу на этот ролик, так как в нем я рассекречиваю именно вообще обман со стороны ресторанов. Это выдача любого дешевого пива за брендовое пиво ресторана. То есть об этом я рассказываю в данном ролике, работаю барменом. Вот, Пожалуйста, прошу вас, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы очень много людей посмотрели. Ну, как бы создавалось впечатление, что э, действительно канал полезный, что его смотрят много людей. Тогда этот ролик не заблокирует и не заблокирует мой канал. Вот, ребят. Ну что, поехали дальше. Вы готовы? Вы готовы? В общем, сейчас немножечко до, э, добавлю огонька, позитивчика, э, Расскажу вам о том, что когда я шла на это собеседование, это просто был какой-то ад. Значит, на меня свалились просто все 133 несчастья. Первое несчастье, значит, не было транспорта. То есть я ждала транспорт, чтобы поехать, наверное, минут 20. Ребята, ну, у меня было времени час в запасе. Это вакансия находилась недалеко от моего дома. Но, тем не менее, впервые маршрут, тот, который хорошо ходит, его не было 20 минут. Мы, в общем, подружились на остановке с одной девушкой уже, которая ехала на работу. Друзья под несчастью, так сказать. И э -э -э, скооперировались. И сели на другой маршрут. Я даже ей предлагала вызвать вместе такси. В общем, вот. И, ну, в общем, это было ужасно. Я боялась опоздать. Потом я думала, что он... У этого отеля вот такое же название, как магазин. И я жила в том месте, где этот отель находится когда-то, да, много лет назад. И я перепутала. То есть получается, что я вышла на той остановке, как бы, где я думала, что вот сейчас будет этот отель, а на самом деле до него нужно было еще идти, и идти довольно долго. И что получается в итоге? То есть я шла пешком, я тратила время. Но в итоге я зашла ровно э, в 11 часов на это собеседование, как мне назначалось. Я успела. Но был один минус того, что я опаздывала. Это то, что я, конечно, запыхалась. У меня была дышка, я бежала, мне было жарко, мне было плохо. Плюс на улице уже была такая температура. В общем, там, около, ну, по моим ощущениям, как будто было плюс 40. На самом деле, как нам показывает метеопрогноз, вообще сейчас плюс 27. Но у меня было ощущение, что я раскалилась на все 40 градусов. Свое тело разогнала, то, что я бежала. Значит, какие еще 33 несчастья. Это было очень смешно. Я прям шла и материлась. Короче говоря, это было очень смешно, реально. В общем, там в одном месте, когда я шла. Там, значит, подул сильный-сильный ветер, и вот есть же такие эти, это похоже на деревья такие сережки. Это как альха или, может быть, это тополь, я не разбираюсь. Но в общем такие сережки, они похожи на гусениц. И короче одна залетела мне в волосы. Я такая жла, оттуда оттуда побежала, короче, там еще были эти Какие-то рабочие. В общем, они так на меня посмотрели. Еще одна девушка тоже, которая встречу мне шла, так посмотрела ее, как-то ну, ненормальную. Такая, а я такая при параде в красивой рубашке, еще делала себе прическу. мне тут еще залетела эта гусеница. Ну как гусеница? Ну вот эти ольховые сережки, они похожи на гигантскую зеленую, какую-то гусеницу, длинную такую. Брэ! И, короче. И, короче, такая думаю, боже, боже, я сейчас приду в этот отель, еще я опоздаю, сейчас гусеницы в волосах, я такая, думаю, терюсь, короче, она мне залетела, и я не могу ее достать оттуда, короче, я не вижу, у меня такая паника началась, думаю, ну все, сейчас тут мне, короче, и реально, ребят, блин, какие-то, короче, жуки мне навстречу летят, короче, врезаются в меня, я думаю, блин, сейчас, не дай бог, еще в глаз мне жук какой-то попадет, короче. что за вред, да, вообще какая-то херня, просто, ну, просто какой-то трэш творится, вот, это называется знаки судьбы, <coughs> и дальше будет просто вообще трэш, ну, ладно, в общем, я, конечно, с собой зеркало взяла, но, естественно, ну, как вы думаете, как было, я начала в своей женской сумочке дамской искать это зеркало, не могу его найти, психую, плюс еще опаздываю, эти гусеницы летят с дерева мне на голову, в общем, ладно, я смогла ее достать, убрала, как зашла в отель, там на ресепшн был гигантское зеркало, я все поправила, ничего у меня в волосах не было, вот, ну, а это, конечно, мне было неприятно очень, не могла после этого как-то успокоиться, то есть взять себя в руки. Ну, ладно, поехали. Ну, значит, как это было? Значит, я зашла, у меня было свое резюме, как всегда, как вы знаете, я человек подготовленный, вот, и Вышла такая женщина, женщина, женщина, я танцую, женщина, а не танцую. Вот, такая, такая, уже такая, как объяснить, ну, стрёмная женщина без волос. С прической мальчик, такая полноватенькая, и зачем-то она надела короткое платье. Хотя это вообще-то ей даже не по статусу было, раз она управляющая отеля, как я поняла. Короче, ребят. Первый трэш, который а, случился, это то, что она меня повела сразу в кабинет, где сидят крысы. Короче, такие стервятники, бабищи сидят с такими лицами. Такими я думаю: о, Господи Иисусе, как меня, как я не хочу тут работать. Первая у меня была мысль, это что ваш коллектив, я подумала: такие, лю, э, такие девушки с хмурыми лицами сидят за компьютером, с такими.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 Значит, меня посадили. Это уже большое какое-то неуважение. И вот то, что там вот она меня завела, как будто поиздеваться, знаете, вот. И такая, ну, давайте тоже расскажите о себе. Ребят, никогда не позволяйте так делать. Спросите первый вопрос. А у вас вообще официальное трудоустройство? Первый вопрос, который вы должны задать работодателю, просто вот, чтобы его приземлить. А у меня даже камера упала. Боже это просто в общем пошла энергия ребят ну градус повышен это хорошо в смысле градус я не про алкоголь я про энергию да пускай так хорошо дальше поехали расскажите о себе она сказала ну в общем смотрите все в принципе адекватно все было в пределах разумного в плане того что вот то что у каждой вообще организации, да, есть свои требования к сотрудникам, да. Вот в данном случае, чтобы работать в гостиничном сервисе, нужно, конечно, знать английский язык. И это, в принципе, адекватное требование, вот. И вы тут ничего не можете сделать, нравится оно вам или нет, вы просто действительно без знания английского в этой сфере работать не сможете. Вот, но у меня, видимо, как-то вот так сложились обстоятельства. Я даже знаю, почему и как, и почему так произошло. Ну, потому что просто вот мне там мне туда не надо, вот, это не, вообще совершенно не моя работа, и она мне не нужна, вот, и поэтому как бы мне закрылся портал, скажем так, я воспринимаю это так, для себя, вот, значит, что сказала мне эта девушка, расскажите о себе, а откуда вы знаете английский, у вас написано в анкете, вы написали, что вы английский знаете, я говорю, да, говорю, я жила три года в Берлине, а, фу, три месяца, ребят, прошу прощения, что-то так на эмоции зашла, теперь тяжело как-то этот это... сосредоточиться, в общем, я шла три месяца в Берлине, я сказала, своей племяшки. вот, ä, я, получается, и там были бесплатные языковые курсы, но она меня устроила на эти курсы, чтобы я ходила, вот, и она говорит, хорошо, мы поняли. Давайте, говорит, следующий этап, расскажите о себе и о том, как вы учились на курсах на английском. Ну, в общем, ребят, я, ну, в общем, я как бы этот опустила лапки, я ушла. Ну, не то, что я ушла, я сказала, что я начала как бы там свое имя, я просто к этому была, во-первых, не готова. А, Во-вторых, у меня есть такое, что да, я понимаю, о чем со мной человек говорит, но могу ответить, знаете, как, я всегда могу ответить, да, на английскую речь. Я вообще был такой, что я с людьми прям болтала по-английски, да. Да, наломанным, да, неправильно, да, с неправильными какими-то там а, м -м, фонетическими оборотами, да, неграмотно, но я болтала. И люди меня понимали, и я их понимала. То есть это прям была речь, которая затянута была на 2-3 часа. То есть меня понимали люди. И у меня, в принципе, все в порядке было с английским. Просто я пришла неподготовленно. Так что вот смотрите, ребят, кто идет на собеседование в гостиницу. В общем, имейте в виду, что а, будет вот а, такой вот момент, что вас заставит говорить о себе на английском языке. Подготовьтесь, пропишите, заучите и будьте готовы вот к такому. Ну, а еще, ребят, всем советую, кто смотрел данный ролик. Даже камера у меня упала. Ну, потому что, ребят, ну, смотрите, просто мне надоело вот это хамство, мне надоело вот это быдлячество, мне надоели вот эти вот кислые лица на собеседование. Смотрите, к вам пришел человек, да? Зачем вы его так унижаете? Зачем вы его так вот как-то, не знаю, там... Давай, расскажи о себе. Да ты сама, блин, расскажи о себе, кошелка. Что ты предлагаешь, блин? Работу за 20 тысяч, блин, консьержка, блин, ночью не спать, ночью дома не ночевать. Что хорошего в твоей вакансии? Ребят, давайте все вместе просто вот, знаете как... Приземлим этот мир уже раз и навсегда, да, и просто покажем вот этому всему быдлу, который сидит на своих насиженных просто местах, да, просто на насиженных, на насесте курицы сидят, да, их устроили там папы, мамы, бабушки, братья по знакомству, они сидят своей семьей быдляцкой, да, сидят и просто управляют людьми, она сама даже, наверное, английский язык не знает сто процентов, да. А мы позволяем их им просто вытирать об себя ноги. Прежде чем что-то о себе рассказывать, а, вот, ребят, моя ошибка, знаете, какая была? Мне нужно было сказать, а, так, так, так, подождите, нет, нет, а, давайте так сначала, во-первых, первый пункт. У вас официальное трудоустройство? Да, нет, ладно, окей, дальше. Приземляем, дальше. И знаете, еще о чем я жалею? Что я ушла, короче, с этой вакансии, а в поражении, ну, правда, нет, у меня не было такого поражения. Уже после театра мне уже как бы не страшно. Там уже после вопроса, там, посмотрите мой ролик, кстати, про собеседование в театре. Он вообще жесть, короче. Вот, там-там мне работодатель вообще спросил, вам 32 года, что, у вас нет детей? Почему у вас нет детей? То есть вот, вот так вот со мной разговаривал. Вот. В общем, смотрите, этому быдлу всему, да, который сидит, да, курицам, курвам просто, да, конченым. Короче, вот мой им всем ответ просто такой, что как бы вот этому чему всему, вот да, хорошо, я, да, здесь, допустим, вот а, вот объясните мне, пожалуйста, почему у вас такой график, да. Два, две смены с восьми утра и потом, значит, два дня выходных и две смены э, с 8 вечера, да, в ночь. Просто смотрите, ребят, здесь, короче, это самое логово Кур, Кур в. Курвы, короче, или кур, не знаю кто, в общем, там какая-то есть одна шишка, да, которая там как-то себя, может, зарекомендовала в этом отеле, да, говняцком, печальном, но это не люкс отель, кстати, такой среднечок. но просто у него громкое имя, потому что много лет он уже работает, он не однодневка. Вот, какая-то там бабища с ребенком, скорее всего, там, да, ей вот так удобно, она там работала много лет, и она под себя подстроила график, ребят, ну, по-другому не назвать, в каких отелях вы видели, вот, просто есть, значит, скорее всего, дневной, да, ну, администратор, есть ночной, просто напишите, кто работал в отеле, кто в гостиничном бизнесе работал, в сервисе. Напишите, какие графики работы у администраторов в отелях. Просто напишите, отпишитесь. Вот просто, вот смотрите, здесь просто вот они управляют, вот крутят версии так, как им удобно. Да, понятно, вы скажете, ты пришла, что-то хотела, да, тебе так поставят, да. Ну, в общем, ребят, а дальше, значит, я вышла с этого собеседования. Там вообще так смешно было, короче, вообще прям Москва слезам не верит. Шла, шла, шла. Что-то, во-первых, у меня стрелка пошла на колготках. Так стрёмно вообще. Короче, идти не могу. Ну, я каблучки надела, я рубашку надела. все вот как-то красиво оделась тогда, чтобы себя преподать. Вот. И в итоге, значит, что еще хочу добавить то, что... Я уже так запыхалась, и у меня еще было следующее собеседование, у меня еще было впереди три собеседования. Такая, конечно, предусмотрительная, то, что я взяла сандали с собой. Я сняла туфли, я надела сандалии, потому что меня у ну давило просто ноги, болели жутко уже, не могла даже идти. Вот я переодела обувь, пошла в такой удобной обуви и иду... Ну, просто чтобы сесть, отдышаться, увидела такой мотоцикл там был. Он был изготовлен полностью из дерева. То есть это как-то так, этот а -а -а, монумент, скажем так. Ну, короче, я решила на нем сфоткаться, там видео м -м, снять. Села на него. И мимо проходил, ну, проходила группа людей. Один мужчина такой солидный в рубашке. С какой-то папочкой в руке. Он такой посмотрел сначала на меня. Потом посмотрел на то, на чем я сижу, подбежал и сказал: Вау! Какой мотоцикл? Типа, это, конечно, мне так смешно было, думаю, может быть, он Вау мне говорит. Вот. Может, я стала популярна, мой канал стал популярен, и как бы я, может быть, а, как сказать там? ну, шутку уж, нет, он сказал Вау-Мотоцикл, на котором я сидела такой, Ой, я вас отвлекаю, да, он такой, ну, извинился, как бы я говорю, нет-нет, он такой. Ой, говорю, такой мотоцикл, говорит, я еще только сейчас увидел, говорит, вы тоже тут фоткаете, да, видео снимаете. А можете типа меня сфоткать? Я говорю, давайте да, сфоткаю. Он говорит, да нет, шутка уж. А вот приходи, а, вот у нас есть банковские услуги, он мне такой. Он мне начал, короче, предлагать какую-то ахинею свою, короче, типа там какие-то услуги, банковские продукты. Я говорю, слушайте, молодой человек, мне говорю, очень не до ваших банковских услуг. Я тут, говорю, вообще работу не могу найти. А, пойдемте в нашу компанию работать такой смех да вот и кстати вот всегда я выхожу на улицу со мной что то какие-то приключения случаются кто-то ко мне вечно подходит ну, ко мне вообще люди сразу, короче на улице все время перестают вот <клёх> ну, в общем ребят что хочу сказать всем кто ищет работу значит там где требуется английский язык <свы> вывод такой из этой всей вакансии из этой всей истории то что английский подготавливайте заучивайте слушайте звучание слов вот. Ну, а в целом никогда не расстраивается, так же, как я не расстраиваюсь, что мне не взяли консьержить в этот сраный отель с этими бабищами, которые подстроили график под себя, подстроили... все под себя подстроили, подмяли и вообще с неуважением как-то относятся. Ну, то есть, как, в принципе, там не было какого-либо прям... А... Но я считаю, что как-то собеседование, вот если ты к человеку уважительно относишься. ты сначала, во-первых, первый пункт расскажешь про отель, расскажешь про плюсы, да, и потом только уже там начнешь там как-то, и, и, ну, как-то не знаю, вот, потому что когда к тебе приходит на собеседование, да, ну, все равно нужно... Как бы это не в нашем менталитете, конечно, но отмечать, что человек пришел подготовленный, распечатал резюме, хорошо выглядит, да. И не надо там сходу с лета там заставлять его там делать какие-то ваши тупые задания, да, вообще какие-то вообще нереальные. Вот, кстати, в следующем ролике я расскажу вообще про тоже такое дебильное собеседование, после которого вообще у меня просто а... фу, просто фу, короче, мерзость. Вот, но тем не менее, даже из этой мерзости я почерпнула кое-что для себя полезное, потому что такая, короче, штучка, я такая штучка, что я везде, везде, везде найду для себя выгоду, да. Вот, ребят, ну а вообще, конечно, не советую вам не работать на кого-то, не работайте, не унижайтесь, не присмыкайтесь, а, да, найдите какую-то сферу свою и все-таки открывайте свой бизнес, это я вам советую. Ну так что, вы подписались на мой канал? Вы готовы к адреналину? Вы готовы к следующему видео? А следующее видео будет на тему того, как я пришла устраиваться в магазин а, профессиональной косметики и уходовых профессиональных средств по красоте. А, там тоже был такой стрём, вообще просто полный трэш. Вот если вы готовы, оставайтесь со мной, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы вы узнали о выпуске этого ролика первыми. А вот, ребята. Еще хочу сказать в конце, что а, хочу поблагодарить фонд а, Добрые Руки за предоставление одежды для съемки роликов. Это мои друзья, фонд Добрые Руки в городе Казань. А, он находится рядышком с театром «Кукол». И хочу вам сказать, что любой желающий может сдать туда одежду, которую он не носит, с бирками. И, внимание, вот эту кофточку я брала с бирочкой там. Вот Это мои друзья. Фонд «Добрые руки». Вы можете сдать ненужные вещи. Вы можете с бирками, либо же без бирок. Потому что в этот фонд приходят люди малоимущие. И они нуждаются в одежде. И тем самым, если вы хотите помогать людям, помогать неблагополучным семьям, помогать детишкам, приносите в этот фонд благотворительные руки, одежду. Вот, также я думаю, что вы легко найдете номер телефона данного фонда. Но также постараюсь под данным роликом разместить их телефон, чтобы вы могли связаться. Итак, с вами была дама из Амстердама. А еще, кстати, ребят, я не рассказала еще про две фишки, чем я сейчас занимаюсь. Мне поступило предложение проверить клиентоориентированность и работу консультантов. Даже, да, то есть как обслуживают консультанты, да. Как бы какие плюсы, какие минусы в их работе. То есть, грубо говоря, тайным покупателям, да. Вот, и, либо же ревизоры, да, <laughs> скажем так. Поэтому, ребят, буду развиваться в этой сфере. Кого это интересует, также тоже обращайтесь. Вот я открыта к любым а, предложениям. Ну и также, конечно же, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Ребят, поправочка к этому ролику немножечко, небольшая вставочка. Просто пришлось его делать монтаж, потому что, ну, есть какие моменты. Вот, что хочу сказать. Вот там я недорассказала все-таки про это собеседование. В общем, они мне сказали, расскажи все то же самое на английском языке. Я начала рассказывать, да. То есть, получается, как я начала все хорошо рассказывать. Oh, что я была в Берлине, да, вот это вот, и, в общем, у меня ступор возник ä, при слове, что нужно было сказать, я училась на курсах, то есть я как-то запуталась, короче, в своей голове, я с окончаниями у меня возник ступор. Но так как я человек такой, в принципе, у меня язык подвешен, но если я, например, вот, ну, не могу сразу с ходу следу что-то сказать, то. Ну да, если у меня ступор, мне уже становится стрёмно, и мне уже хочется уйти, вот, и, в общем, у меня возник ступор, и как это всё было, я сказала, что, знаете, ну, да, наверное, вот я сейчас, да, хорошо, что вы, ну, типа, мне провели собеседование, что вы сразу, ну, в принципе, понятно, что вы знаете, что вы ждете от э, соискателя, да, ну, просто действительно, да, говорю, я, наверное, так прям болтать на английском не смогу, наверное, только могу понять и ответить там, да, нет, но, скорее всего, так прям разговаривать. Ну, в общем, вот, я сама с этого собеседования пошла, ну, конечно, забрала свое резюме, потому что нафига я буду им их, его оставлять, вот, я все-таки вложила деньги в него, распечатала время, вложила силы, я его забрала, вот, кстати, ребят, как только я вышла из этого отеля, я так сразу обрадовалась, такая подумала, первая мысль у меня была такая, что уф, слава богу, я не буду среди этих бабищ работать стрёмных, которые с такими лицом хислые сидят, первая, и вторая мысль у меня была, уф, слава богу, мне не надо будет работать в этом дебильном каком-то графике непонятном, да, это где... К восьми утра там нужно будет приезжать два дня, и потом два дня еще начну смену с восьми вечера до восьми утра, да. И надо будет бегать за маршрутками, в 6 утра вставать, как бы вообще стрём, вообще стрёмный график какой-то, кстати, вообще стрём. Напишите, что думать об этом графике, когда ты два дня в день работаешь, два дня отдыхаешь, два дня в ночь. Но сначала, знаете, как, ребят, мозг работает мой лично, да? Я сначала, короче, ищу э, позитив, когда знаю, что вот а, я, да, сейчас я устроюсь сюда, да. Сначала, да, я, я на самом деле для себя такой график рассматривала как позитивный Я думала, что, о, прикольно. Зато день свободен, ты можешь свои делишки делать. Вот. Классный график, я так думала. Но, видите, как, как только, как говорится, да, у меня получился провал на этом собеседовании, и конфуз полнейший, и стрёмный вот, то, в общем-то, я, конечно же, сейчас стараюсь для себя в своей голове все это обесценить, чтобы мне было легче, ну, потому что, ну, это, конечно, тоже, ребят, неуважение, когда вот новый человек приходит к тебе с утра, ты вообще не знаешь вообще, что ты знаешь вообще человечек, что ты вообще знаешь, червячок, да, вот ты, блин, кто, ты здесь управляющий, да, если на своим действительно, если она там не по знакомству это управляющая, если она сама добилась этой должности, ну, круто, ладно, уважение, да, ну, если она там какая-нибудь шишка, да, там, я не знаю, там, не знаю, тетя, подруга, сестра, там, не знаю, кто там, крестная, какого-нибудь там, я не знаю, там, владельца этого отеля, или охранника, который ее туда пристроил, да, печальную, блин, разведенку, блин, стримачную, со стрёмной башкой, со стрёмными волосами. Вообще стримачка. Если смотришь это видео, стримачка умри. Короче, меня сегодня вообще прорвало. Но, ребят, в чем плюс таких собеседований стрёмных? Ты начинаешь знать свою цену, ты начинаешь просто их приземлять, этих работодателей. Просто начинаешь сразу первый вопрос. Так, когда они начинают думать, взять тебя или не взять, первый вопрос, который задаешь, так у вас здесь вообще официальное трудоустройство. Ну, как бы, ребят, да, вы сейчас скажете, да, можно же как бы сразу по телефону этот вопрос спросить, да. Не всегда. Ну, вот в моем случае, видите, я четыре собеседования за день проходила, ну, как бы из-за этого у меня качество снизилось. КПД, коэффициент полезного действия. Ну, то есть, мой КПД снизился, потому что я. Ну, в общем, получается была. Ну и смотрите, ребят, ну я тоже как бы ищу такую вакансию, как бы, чтобы мне было комфортно, чтобы интересно, какие-то фишки, да, для себя ищу. И не всегда обращаю внимание официальное трудоустройство либо нет. Но чтобы при, принизить работодателя, чтобы он такой не думал, что типа у него здесь так все круто, так все это. Да, и просто действительно задавайте вопросы, вот эти вот стрёмные вопросы, каверзные. Вот придумайте для себя прям список. Вот я для себя вот придумаю список таких вопросов, например, официальное трудоустройство или нет, есть ли обед здесь, да, вообще как здесь питаться, да. А, зарплата вообще такая же будет или будет какое-то повышение вообще, на что рассчитывать. А вот у меня была до этого, можно сказать, зарплата там выше, чем у вас, но я просто переехала, допустим, или что, так что, вот, как бы, не знаю, мне еще нужно подумать. То есть, приземляйте, опускайте просто их планку в их же глазах, чтобы они не думали, что они тут, знаете, как вот, ну, вас готовы топтать в грязь, да, ради каких-то 20-30 тысяч рублей и дебильного, блин, консьержного графика работы стрёмного, да, до восьми вечера там, да, там, семидневка, девятидневка, блин. Да пошли вы, короче, просто, блин, катитесь колбаской по малой с паской, просто. Без вас моя жизнь, без работы у вас просто была и есть просто супер. Мне Жизнь для меня прекрасна, солнце светит. Там в вашей этой тюрьме сидеть поганая, блин, да пусть сидят, блин, студентки прыщавые, блин, жизнь прекрасна. Да, блин, да просто, блин, все, что не делается, все к лучшему, ребят. Еще оговорочка к этому видео хочу сказать. <къем> Еще, ребят, помарочка к этому видео, которое я хотела сказать, что я там сказала, что на 20-30 тысяч не оплатишь ЖКХ, вы, наверное, такие сидите и думаете, что у тебя за ЖКХ, да? Да, ребят, просто на эмоциях сказала. Так на самом деле, конечно, на 20-30 тысяч хватит, чтобы оплатить ЖКХ. А вот чтобы вставить себе зубчики, зубы, протезы, виниры. В общем, не хватит. И чтобы себе сделать сиськи там, я не знаю, там. Ну, я имела в виду, знаете, в общем, в целом, короче, обесценивайте для себя работодателей. А, как бы думайте, что еще факт так мысленно показывайте. И для себя решите, знаете себе цену, ребят. Не работайте в шарагах. Просто мне 32 года. Я, можно сказать, упустила свою молодость, свои лучшие годы, свою энергичность. Вот какие-то шараги на зарплаты там в 8-15 тысяч рублей. Ребят, слушайте старших, просто не ходите в такие стрёмные места. А если уже вы пошли, если вас там унизили, принизили, не знаю, не оценили то, что вы пришли, устроили вам групповое собеседование. Ребят, поверьте моему опыту, там, где над вами уже изначально издеваются например, на первоначальных этапах, Ребят, бегите оттуда просто, жизнь прекрасно, зачем вам этот серпентарий с какими-то бабищами, у которых не сложилась личная жизнь, которые там консьержит, которые там до 20.00 там работают, шестидневка, семидневка, покрываются прыщами, я не знаю, там в этих отелях, что хорошего, да, ну что хорошего, работают в отелях. Ну, если это только не, ну, допустим, там какой-то Лучана отель, да, либо это какая-то крутая гостиница, да, где там действительно очень круто, где там у вас зарплата крутая. Ну, ребят, туда попасть тяжело, вы сами понимаете, да. И как бы я хотела попасть вот в эту обдрипанную времен постройки СССР гостиницу, но даже туда вы не попадете, потому что курвы, потому что курвы. очень ребят, наверное, как вы уже заметили, то, что сегодня мой внутренний дзен просто переливается за все края. Но вы же понимаете, почему все так произошло? То, что да, у меня некое зло сидит внутри меня. Да, вы скажете, что ты тут нам как бы да там льешь воду, да? Просто ты сама как бы не подготовилась, кто тебе виноват. Ребят, согласна. Надо было, наверное, не рубашки, в общем, перед собеседованием гладить, вот такой. Нужно было подтянуть английский. Нужно было составить рассказ о себе. Нужно было заучить фразы какие-то вот связанные с... С бронированием отеля. Но, ребят, ни о чем не жалею, потому что как-то график такой дурацкий. К 8 утра подъезжать. То есть у тебя не будет утро, гоняться за маршрутками будешь. Будешь ехать там весь, как бочка в селедке, там с этими людьми. Там, не знаю, в 7 утра выходить из дома там или в 6.30. <свес> Короче, кабала. С плеч долой. И сердце вон. Рада, что меня не взяли. Вот. Что еще, кстати, еще кое-что хочу дополнить. Вот еще по поводу этого собеседования. Почему у меня эта бабища стрёмная а, в такой короткой этой юбке, которая, вообще-то ее подчеркивает, жирные ляжки, провела к себе в этот самый в кабинет, где сидели еще двое таких этих... Давайте назовем их стерлиди. Потому что здесь нельзя как вот бы, такие нецензурные лексики применять, лексику. Вот. В общем, почему еще, кстати, вот я подумала, да, я сначала такую негативную для себя характеристику, ну, придумала, да, изначально, м -м, взяла за основу, я подумала, что вот они хотят поиздеваться, типа, вот они хотят потом посплеить, им же тут так скучно в отеле в этом работать, блин, у них тут событий-то никаких нет, да, иностранцы приезжают, они, наверное, может быть, их клеят, кадрят там у них, О, девчонки, слушайте, напишите в комментариях, кстати, что вы об этом думаете, вот, Скорее всего, они увидели вообще в моем лице, может, конкурентку, они все такие были, блин, стрёмные, реально, все были стрёмные. И они такие, Н -н -н -н, наверное, пришла сюда знакомиться, блин, ну я, я вообще-то замужем, если что, да, и у меня это было написано в моем резюме, да. Ну и вот, и они такие, К -к -к -к -к а вот сейчас у меня еще, еще пришла мысль, то, что вот это бабища, да, управляющая отеля, она сама, может быть, не знала английский, и поэтому повела меня в кабинет. Там, может быть, какая-то девочка как раз со знанием английского сидела, которая как бы этот ну тоже со стороны должна была дать свою оценку. Ну, то есть, как бы, видите, мы же всегда... Вот я, например, да, я как-то негативный опыт, и у меня сразу так -то тоже негативно. Вот они типа издеваться мне тут позвали втроем. Ну, ребят, это стрёмно. Смотрите, вот с точки зрения психологии даже, вот я... Ну, даже проходила трехмесячный курс в РЖД, и там было главное правило: не, не вставать и не обходить даже пассажира спиной. Да? То есть нельзя было спиной обходить, ты должен был, как бы, лицом к человеку вообще повернуться, да, и пройти, да, мимо него. То есть, видите, какие есть психологические фишки, да? Тут, смотрите, вы приходите в новое место. Вам и так некомфортно. Это максимально некомфортная и так ситуация. Ну, окей, давайте будем ходить тогда, раз так делают работодатели. Вы вообще работодатели, вообще что ли, блин, вообще вы в своем вообще уме. Просто я вот, вот я надеюсь, что кто-то вообще начальство смотрит вообще мои ролики, да? Вы просто поймите, что, а давайте тогда, окей, давайте я тогда вот возьму мужа, например, да? Я буду с мужем ходить на собеседование. Как вам такое понравится? А если у меня муж, например, вышибалы, например, там, да, а, там такой вот мускулистый, там какой-нибудь качок, качмен, качмен. На одну буковку ошибка. В общем, ребят. Ладно, короче, это, это, это смешно, конечно, звучит. Нет, прикиньте, вот у меня муж, например, такой качок, да, такой придёт со мной, я такая маленькая, впереди него, как собачка, такая крошечная, такая бегу, да, он такой сзади, такой идет, такой еле идет, такой. Так у него мышцы скрипят, тело скрипит, полы скрипят под его тяжёлым весом. И он такой сядь, такой, «Здравствуйте». А у вас здесь официально трудоустройство или как? Мы что-то не поняли. И такой сказал бы, а что здесь, материальная ответственность у вас или как у администратора? Мы что-то не поняли, что-то вы не написали в своей вакансии. Так, как вам такое, ребятки, ребятки? Давайте ходить в Пятером на собеседование. Давайте собачью свадьбу сделаем из собеседования. Давайте позовем всех друзей, скажем, а вот мы вдвоем пришли к вам. Можно к вам вдвоем прийти? Вы же там собеседование проводите в пятером, сидите, групповушки устраиваете. А? Как вам такое? Нравится вам или нет? Давайте обнаглеем вообще просто до такого безобразия. В общем, ребят, что по поводу этого, считаю всего, да? Вот... Да, можно для себя разложить на позитивчик, можно на негативчик, но в целом, ребят, неприятно, как бы ты приходишь на собеседование, ты и так впервые видишь все эти рожи, противозачаточные лица все эти, да, как бы ты и так, у тебя было тяжелое утро, ты встал не с той ноги, Тебе тут гусеницы волосы залетали, блин, черви там, да, эти с деревьев летели, тебе жуки в лицо и в рот летели, пока ты бежал на это собеседование, да? А тут, ха, тут еще, да, тут еще, блин, тут эти лица. Давай, расскажи нам о себе. Давай, расскажи, сколько будет зарплата. 15 али 20 ты заплачешь, али 8 мне вообще ждать. А будут ли стажерские? А вообще вы будете платить или вы вообще, может быть, стажеров сливаете? А сколько будет обучения? А не будет ли переработок? Давайте-ка скажите-ка, допустим, сотрудник заболел, мне выходить или ему? Крутой вопрос, ребят. Я себе даже, наверное, сейчас закончу ролик записывать, запишу этот вопрос. Действительно, ребят, у нас столько минусов на работе, да? А мы позволяем вот так вот с собой разговаривать, вот, Первый вопрос, так, вот допустим, сначала можно я вам задам вопросы, нужно сказать, показав тем самым свою статусность, свою серьезность, и как бы ты хочешь выяснить вопросы. А потом ты начнешь задавать вопросы, работодатель поймет, что в принципе он не такой уж и крутой, что и трудоустройство-то у него неофициальное, и переработки-то у него не оплачиваются, и в случае болезни сотрудника-то выходит, ты будешь выходить-то? В итоге в случае болезни сотрудника у тебя будет график 6.1, 20.0, 30.0, 40.0 будет у тебя график. И отпуска ты не увидишь два года, блин, сраных будешь консьержить там, подлизывать красивым господам, подносить чемоданы. Фу, фу, стрём, стрём, стрём. Вообще сам ужасный стрём. И вообще... В общем, что еще хочу сказать, ребят. Давайте приземлим всех этих тварей. Мой посыл. В общем, сегодняшнего дня объявляю челлендж. Короче, просто приземление тварей. Просто, короче, приземление червей тупых. Просто приземление родственников, богатых родителей. Просто ставим на место Просто, короче, отнимаем у них их оружие, которым они нас обезвреживают, которым они нас унижают. Просто ставим всех тупых тварей мерзких на место. Вот и все. Даже если вы потерпели поражение, не забывайте, что не так уж цена та вакансии и ее условия, которые предлагают. И Если вас с первых минут, секунд что-то не устраивает в этой работе. Просто бегите, просто бегите, ребят, сломя голову, плевать. Плевать на эту вакансию, плевать на этих людишек тупых, несчастных. Пусть эти бабищи там, я не знаю, сосут этим иностранцам в отелях, пусть они борются, пусть они выбирают какую-нибудь там, я не знаю, может быть, у них там конкуренция, может, они жабу ищут на должность администратора чтобы делить там между собой иностранцев, да, чтобы отхватывать классные куши. Может быть, они красивых баб туда не берут на эту вакансию. Может, может, может. Еще запомните, мы живем в России, а мы живем в мерзком, тупом, стрёмном менталитете. Поэтому никому не позволяйте себя унижать и бейте врага его же оружием. А как, в принципе, я все уже рассказала, как... Надеюсь, вы научитесь и будете топить, топить, гнобить, добиваться своего. Не работать на стрёмных работах, а просто работать на работе своей мечты. Ребят, еще хочу сказать вам, что у меня появилась на канале новая мега-крутая услуга. Кто кого интересует, пишите мне. Я под каждым видео оставлю свои соцсети и свой номер телефона. Что за услуга? Услуга называется «ревизора». Что это такое? Значит, если вы хотите в городе Казань провести проверку, проверить своих сотрудников, либо продавцов на то, как они проводят собеседования, на то, как они продают, как они предлагают дополнительные товары, как они повышают средний чек, как они вообще работают, какое они производят впечатление. Если вам нужен повод для увольнения какого-то сотрудника, пишите, звоните, обращайтесь, пишите в WhatsApp. Ребят, лучше в WhatsApp пишите. Мне сейчас поступило уже два предложения о таком сотрудничестве. Оплату я беру небольшую, но можете предлагать свою, как бы, да. Вот, оплата по факту, как бы предоплата, первый этап и постоплата уже после предоставления результатов. Вот, ребят, пишите. Я нахожусь в городе Казань, я открыта для сотрудничества. И также я предлагаю рекламу размещаться в моих роликах, кто хочет. Кто может быть тоже в смежной сфере, да, что-то там про работодателей рассказывать, либо же также обращайтесь, я готов к сотрудничеству с юристами. Я могу рекомендовать ваши услуги на своем канале. Почему? Потому что вообще юридическая помощь, она близка к тематике моего канала. Вот эти все вопросы, то есть если вы развиваете юридическую тематику или какую-то близкую к тематике моего канала, обращайтесь, будем сотрудничать. Ребят, еще хочу добавить Этот ролик, у меня прям сборная солянка получился. Хочу сказать, что, да, вы может быть скажете, что как бы ты сама просто провалила, да, собеседование Почему ты, ну так неуважительно относишься, да, вот, ну неуважительно там отзываешься какими-такими то такими словами, да, некрасивыми о работодателе, там, да, ты же сама, ну растерялась. Ребят, просто нет настроения, даже не из-за работы. Ребят, вчера у нас такая трагедия в Казани произошла. Не знаю, знаете вы или нет. Но <смех> а у нас был террористический акт. Напали на школу, погибли детишки, 8 или 9 человек. Жутчайшая просто трагедия. Может быть, на фоне этого всего такая агрессия и какое то вот просто, знаете, вот... Мозг просто в какой-то момент тоже, знаете, вот ты живешь, вот когда ты особенно по человек такой особенный еще такой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, бабочки, цветочки, жень прекрасно и потом такой бац-бац-бац, вот на тебе террористический акт, бац-бац, на тебе, тут еще тебя сюда не берут, туда не берут. Ну, да, меня много где на самом деле взяли. Да что я оправдываюсь вообще перед кем? В общем, просто я хочу сказать, что... Ну, просто, знаете как, у нас менталитет такой. Ну, допустим, да, я провалил да, вы правы, кстати. Ну, просто, знаете, я просто... Это мой просто ответ всем вот этим вот стрёмным работодателям с их стрёмными предложениями. Просто о том, что они справедливости порой вот на этих собеседованиях, об ужаснейших условиях, которые они предлагают. Я просто хочу обесценить. Я просто хочу, чтобы вы для себя поняли, что вообще ни одно быдло не имеет права вам испортить настроение, да, вам как-то подрезать крылья, вот, и также еще, да, просто хочу, чтобы у всех людей было удовлетворение моральное даже, и материальное тоже, да, чтобы, ну, просто вот, Таких вообще вот просто работодателей надо сбрасывать просто. Сразу, я не знаю, куда в топку сжечь, просто поджечь. И это как бы, если, ребят, какой-то отель на днях, короче, загорится, да. И просто имейте в виду, что, наверное, все таки я к этому была причастна. Да шутка, шутка, ребят. В общем, да, да, провалилось собеседование. Да, я тупица сама, короче, вот. Просто... Но, ребят, да фигня вопрос вообще. Было бы ради чего туда идти работать, можно было бы и пойти. А так, если честно, тоже пришла и думала, что даже, может быть, и не пойду туда устраиваться в итоге. Потому что мне не нравился график. Ну, что-то как-то два дня в день, два дня в ночь. Как-то непонятно, как-то тяжело. Даже была мыслишка такая, может быть, когда там в 8 утра во вторую смену вставать, может быть, оставаться там ночевать.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 А давайте, и будет просто клево.